Лия Ахиджакова критикует спецоперацию, что, разумеется, не принимают ее коллеги по театру. Артистка рассказала, что один из актеров даже перестал с ней общаться. 84-летняя Ахиджакова не торопится обсуждать политику с коллегами. Звезда опасается, что столкнется с негативной реакцией. «Я знаю, с кем уже нельзя разговаривать. Один мой партнер Саша Берда, мы у Виктюка с ним играли и много-много лет в квартире Коломбины». Играли и в других спектаклях Виктюка, и вдруг он перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, говорила с врачами, говорила, что это потрясающий, замечательный совершенно артист, помогите. Он был сильно болен. Звонила Саша, его дочке, и вдруг он перестал со мной здороваться. Вспоминает она в эфире YouTube шоу-бюро. Я говорю, Саш, ты со мной не здороваешься. И вчера, стоя на нашей общей сцене, он мне сказал не буду я с тобой здороваться. Я расплакалась, но он ушел, не видел. Стало много плакать, продолжила Лия Меджидовна. Ранее актриса беспокоилась о возвращении в современник Сергея Гармаша, который выразил желание восстановить театр в родном Херсоне. Я в ужасе. Сейчас мы все перезваниваемся, люди того, старого современника. Мы в панике, это погром, этого все боятся. Когда-то Сережа был очень порядочный и неглупый человек». «Я не знаю, что для него лучше, вернуться с победой в современник или ехать восстанавливать театр в Херсоне», – делилась Ахиджакова. Однако коллеги-звезды не разделили ее точку зрения, о чем поведали Стасу Садальскому. «А мы в ужасе от Ахиджаковой», – сказала мне сразу несколько артистов. «Мы не понимаем, почему она делает заявление от лица всего театра. Это все неправда. И часть трупы как раз желала бы возвращения Сергея. Кстати, «Я искренне желаю возвращения в некогда любимый современник, офигительного Сергея Гармаша», отметил артист в личном блоге.